энергетические сущности, которые вот, когда особенно вы как ведете себя как жертва, то они очень-очень к вам подмешиваются, в вашу жизнь, вы даже их не осознаете, вы даже не понимаете, какую игру они с вами играют, вам с ним очень хорошо живется, ну, до поры до времени, да? Вот сейчас об этом немножко вот расскажешь, Мурат, что за это, с сущности? Да. да. Хотим мы верить в это или нет, но параллельный мир существует каждый из вас вот, был да, в такой ситуации наверняка в своей жизни когда проснулся и что-то страшное рядом стоит да? mm -hmm. вот, если кто кого-то было поставьте плюсики в чат да? и мы чувствуем что что-то страшное рядом да вот темнота но что-то такое очень ужасное да? <coughs> это так скажем проявление но ну, некоторые видят у кого скажем, правильно построенное интегральное зрение, да, те, кто, те люди, которые видят ауру других людей, да, да, это, они тоже видят, это, параллельный мир, это, сущности этого параллельного, они этому не удивляются, они думают, что все видят вокруг так же, да, это было для меня, для самого открытия такое, когда несколько человек, один из них, это мой братишка родной, я говорю, да, ты что там, это самого а всю жизнь так вижу, Говорю, а что не говорил? А я думал, все так видят. Это из тех, кто те, кто продвинутый, да? Ну, а те, кто не продвинутый, мы это ощущаем сами. Ощущаем этот ужас, который э, э, рядом, что-то такое ужасное, это страшное. Но, как я сказал, это э, то проявление э, жесткое такое, да, когда вот рядом что-то такое. А есть ведь мы просто не осознаем, когда технично в наше сознание, в нашей мышлении, Мешалку подсовывает свое. Да? И очень тяжело осознать именно это, твое ли или да, чье-то кто-то подмешивает тебе. Для чего это делается? Да? Для всего да, сущего нужна энергия. Да? Во Вселенной всем нужна энергия. Но только у нас есть физика. Вот, у всех у нас есть физика. И благодаря этой физике мы как аккумуляторы, накапливаем эту энергию, собираем в своем теле, да? Все вы знаете, что вот есть у нас тонкие тела, да? Кроме физического, есть эфирное, астральное, там, ментальное и тому подобное дела там. Но в совокупности это составляет нашу ауру. Если увидеть человека, который загруженный, да? Человек, у которого есть проблемы, человек обесточенный, то если смотреть его ауру, то она очень тонкая. Если снимать аурограмму, то она вся пробитая в дырках. Там четко это показано, это видать. То есть мы начинаем сами, не осознавая, делать то, что нам диктуют. Знаете, вот для чего нужна позиция жертвы? Вот я такой такой вот я жертва аборта такого да, недоделанного. Я хожу, у меня там это самое, меня все отняли, у меня все забрали, у меня все. Я вот такой, все против меня, весь мир против меня. Даже стул, на котором я сижу, он против меня какой-то жесткий. да, Стол какой-то не такой. И вот это пошло, пошло, пошло, пошло. И вот такая жертва недоделанная. Да? А в это время что идет? Идет эта мыслимешалка вот эта состояние Это опять же выброс энергии идет снятие потенциала вашей энергии. Понимаете? Идет э, э, снятие потенциала вашей энергии. Вот снимают потихоньку. И когда совсем обесточился, да, человек в депрессии лежит с него, снимать-то нечего, да, хорошо, э, отсоединились следующие. И таких, ведь очень много, дорогие мои, да, очень много тех, кто подвержен этому. И да, очень сложно, как я сказал. Отсоединиться от этого, понять, это мое или не мое, или мне это подмешали, и вот это состояние жертвы я несу. И потом это становится как да, маска наша, да, и мы с этим ходим, мы с этим носимся и рассказываем друг другу, как говорил Фрейд, да, да это поселить свою проблему как другого человека. Понимаете? И... Многие раньше этого не понимали, что же там хотел Старина Фрейд сказать этим, да, поселить свои проблемы у другого человека. И буквально три года назад уже научно доказал, да, что есть слова-паразиты, теми, которыми мы делимся друг с другом, и мы заражаемся этим. Это немецкий психоаналитик, но Пезишкиан за это получил огромную премию, что человек доказал, что мы друг друга заражаем словами. То есть ментально. Если вы э, э, на себе можете проверить, где-то услышали грипп, да, или какую-нибудь там э, нехорошую болезнь, и раз через некоторое время это оно у вас проявилось. Хотя вы ни с кем, э, скажем, не общались, не целовались да, с, такой, с таким носителем болезни. Откуда она появилась? А потому что вы где-то зацепили вот это слово паразит, оно потихоньку зашло в ментальное тело, Потихонечку, потихонечку, вы начали переживать, она перешло в астральное тело, потом раз, и у вас проявилась уже как головная боль, там, или что-либо, или температура. И вот она здесь, этот грипп, да? То есть мы сами себе пригласили эту проблему. Человек – это ходячая энциклопедия большинства из нас всех этих болезней. Вот давайте сейчас продемонстрируем состояние жертвы. Каждый сейчас, каждый сейчас, подумайте так, что а, вот какие-то слова себе скажите, какие-то слова, которые ну, каждый день, а, ну, жертвам что может говорить, да, боли сроди с пессимистом, да, вот такие слова. Вот утром стали, ой, все плохо, да, первое слово, а, я не выспался, вот говорите, у меня болит голова опять идти на эту работу, как она меня достала. Сейчас начальник из меня будет выжимать последние сумки. Там есть одна моя коллега, которая все время ко мне придирается, как она меня вот пошла бы она куда подальше. Эти дети уже тоже достали, все время просят какие-то деньги, у которых меня нету. Школа это сейчас вот там какие-то поборы. То выпускной бал у кого-то, то у кого-то там а, на что-то еще просят. Деньги на ремонт просят, учителям на подарок просят, на цветы надо. Ой, а в чем же я пойду? Ну и так далее, и так далее. Ой, а как же я выгляжу? Какая-то морщина появилась. Ой, что-то в боку появилось. Ой, какая я жирная и толстая. Хотя там а за шваброй человек прячет, он говорит о себе жирная и толстая. А, что-то у меня кожа висла сейчас муж начнет там мне что-то говорить Ой, опять он, он пьяный валяется ну еще еще что-то с утра то есть вот представьте вот что мы каждый день каждый раз себе начинаем говорить но мы потом говорим бог сказал терпеть значит буду терпеть да это мой мой крест я его несу я же такая благоверная жена или я там муж такой да тоже, вот, тоже такие мысли, ну, обратные только в сторону женщины, да. Вот, а я же это несу, я должна терпеть. А вот сейчас я знаю, что он пойдет к любовнице, но ну, я должна это терпеть. Я же жена, я должна сохранить семью. А мать сейчас будет звонить. Ой, Господи, ну, я ее тоже должна терпеть, потому что это моя мама, ну, и так далее, и так далее. Представьте, с какого словесного поноса мы себе с утра начинаем а, всякое накручивать. А. И вот сейчас вот вы это в себе, возможно, просто накрутили, накрутили, да? Невозможно вот сидеть улыбаться, понимаете, улыбаться и говорить вот такие вещи. Вот. Видите? Поэтому, дорогие друзья, вот это вот все есть, то, что а, мы а, вот таким образом на себя надеваем каждый день жертву, ой, эту маску жертвы. Понимаете? А потом эта маска у нас приживается, и мы начинаем этой жизнью жить, жизнью этой маски, не своей, а вот именно сущности этой жертвы.